Всем привет! Это снова я. Вернулся с предыдущего видео и хочу поделиться с вами еще пятью интересными товарами для дома, которые показались мне весьма занимательными. новые технологии управления освещением или просто качественные сенсорные выключатели от хорошего продавца на Алиэкспресс. За сравненно недорогой ценник можно стать обладателем оригинальных современных сенсорных выключателей. В арсенале китайских фирм существуют все возможные комбинации. На любой вкус, цвет, размер и количество. Внешняя панель выключателей выполнена из оптического стекла, благодаря чему она не только устойчива к царапинам, но и удобна в уходе. А для того, чтобы включить или выключить свет, достаточно лишь слегка прикоснуться. Хотите больше? В том же дизайне можно купить такие же выключатели, только уже с радиоуправлением. Такие вещи никогда не останутся без внимания окружающих, да и с ними уже можно управлять освещением, не отрывая царское мягкое место от удобного диванчика. Яркая светодиодная лента для воплощения смелых дизайнерских фантазий по дому или просто создания красивой скрытой подсветки. Комплектуется вилкой для подключения ее к обычной розетке и крепежами, что позволяет разместить ее там, где это было задумано. В рамках повсеместной гаджетализации невозможно не отметить настенные евророзетки с USB-портами. Современный девайс, перед которым в ближайшем будущем лежат самые широкие перспективы, будет полезен для тех, кому надоели постоянно торчащие и занимающие место в розетках зарядные устройства. Необычная светодиодная лампа для домашней дискотеки создает в вашем помещении праздничную атмосферу за счет разноцветных бликов по стенам, полу и потолку. Имеет стандартный патрон, поэтому можно легко установить ее в потолочную люстру или настольный светильник. А благодаря медленному вращению и преломлению света под разными углами освещение комнаты получается рассеянным и мягким. Насадка для душа, в случае если ваша сломалась или уже просто не нравится. Имеет стандартную, как у всех, резьбу, но вот что примечательно, данная штука неплохо решает проблему плохого напора воды в доме и позволяет комфортно использовать душ даже при слабом напоре. А на этом у меня все, ссылки на товар как всегда можно найти в описании под этим видео. Всем хорошей недели и всем пока!